Репетитор берет за 1 час 300 рублей. С ребенком средней степени успеваемости проверка уроков занимает полчаса в день. Примерно 3 тысячи рублей в месяц, 21 тысяча в год. Не забываем про каникулы. Развивающие занятия для младшего ребенка – 2,5 тысячи рублей в месяц, 14 тысяч в год с перерывами на болезни, каникулы и отпуск. Мытье окон 3-4 раза в год. Квадратный метр от 150 рублей. Три средних окна и одно большое обойдутся примерно в 2000 рублей за раз и 8 за год. Генеральные уборки среднестатистическая женщина проводит также 4 раза в год. Квартира площадью 60 квадратных метров в клининговой компании обошлась бы в сумму 6 тысяч рублей. Итого семейный бюджет ушел бы в минус на 24 тысячи. Обычная домработница берет 350 рублей в час за уборку. Можно попросить и погладить, и помыть посуду. Если предположить, что приходит она три раза в неделю на пару часов, то в год придется раскошелиться на 100 тысяч. Плюс 8 тысяч на самую простую посудомоечную машину не отсутствие уборщицы. Если ребенок не посещает детсад, значит нужна няня. Восьмичасовой рабочий день обойдется родителям минимум в 400 рублей – 2000 в неделю. В среднем няня проводит с ребенком год. Вычитаем отпуск, получаем 80 тысяч. Сколько стоят услуги приходящего повара, нам выяснить не удалось. Предположительно, цены сопоставимы со стоимостью услуг уборщицы, то есть 350 рублей в час. Если готовить на два дня, по два часа за один визит, вычесть отпуск, праздники и выходные, получаем около 60 тысяч на повара. Суммируем и делим на 12. Чуть больше 20 тысяч в месяц обошлось бы семье все то, что жена делает совершенно бесплатно. И это средние цены, ведь периодически мама выполняет функции врача, тамады, флориста и шофера. Домохозяйки стоят дороже, чем некоторые работающие мужчины, если оценить их ежедневные дела по рыночной стоимости. На приготовление еды домохозяйка ежедневно тратит около трех часов. Средний оклад шеф-повара по России составляет 40 тысяч рублей. Соответственно, работу на домашней кухне можно оценить в половиной тысяч рублей. Зарплата уборщицы составляет около 5 тысяч в месяц. В сумме ежемесячная вахта у плиты и уборка дома стоит 25,5 тысяч рублей. А если в семье есть дети, то оценить уход за ними поможет зарплата частной няни. Примерно 100 рублей в час. Молодая мама проводит с детьми все свое время. Если исключить необходимые 8 часов сна, то выходит 48 тысяч рублей. Итого, зарплата домохозяйки составляет три с половиной тысячи рублей в месяц. Для сравнения, средняя зарплата по России — три с половиной тысячи. Первым терапевтическим моментом может стать разговор. А давай посчитаем, сколько стоит то, что я делаю. Например, мама, находясь дома, вроде бы ничем не занята. Но на самом деле она выполняет работу домработницы, няни, повара, уборщицы и много-много всего. Если каждую из этих зарплат сложить и посчитать, сколько получится вместе, то получится большая внушительная сумма. И тогда гораздо проще оценить то, что вы делаете и что действительно вам нужна помощь. Может быть мужчинам, которые более практичны, чем мы. Эти доводы покажутся более понятными. Привет всем! В продолжение прошлого ролика копаю тему работы по дому. И сегодняшний мой топик довольно заезженный – сколько стоит работа домохозяйки. Вообще, конечно, тема довольно раскрытая и простебанная, как с женской стороны, так и с мужской, поэтому чего-то совсем уж нового не скажу. Короткий ответ заключается в том, что работа по дому не стоит ничего. Ноль. И на это есть много причин, это можно объяснить несколькими разными способами. Самое, конечно, банальное и очевидное, и самое красноречивое, это, опять же, деление на сырое и приготовленное по леве Если что-то стоит денег, оно автоматически из внешнего мира, это не из дома. Кто бы и что ни делал за деньги, это делает не домохозяйка. Не хозяйка дома, не женщина дома. Это некая внешняя обезличенная сила. Аналогично, если кто-то извне делает у вас дома что-то бесплатно, оно становится приготовленным, и тут тоже нужно быть осторожным. Нужно думать, от кого принимать какие-то бесплатные услуги, а от кого нет. Проблема та же, что и с едой. Либо вас включают в чью-то семью, либо вы кого-то включаете в свою семью. А если кто-то из домашних вдруг повесил ценник на свои услуги, это сразу же означает, что он не из домашних. Работа по дому связана с проявлением заботы и любви. И это вещи, которые неизмеримы, на них нельзя повесить ценник, их нельзя посчитать. Ну, до некоторой степени можно сравнить, например, двух людей, которые вносят свой вклад. Можно так на глаз сказать, что, скажем, один дает чуть-чуть больше, другой чуть-чуть меньше. Но ни того, ни другого нельзя выразить в цифрах. Это фундаментальная ошибка. Тему оплачиваемых услуг по дому раскрыл еще Сергей Кармурза давно, когда приводил исследование, что ряд ученых моделировали существование обычной семьи по монетаристской модели, то есть, где все услуги что-то стоят, и все взаимодействие в семье означает обмен некими услугами, имеющими эквивалент стоимости. И если сокращать длинную историю, то получается, что семья существовать просто не может, потому что в денежном выражении объем предоставляемых услуг такой, что никто из членов семьи физически не может себе позволить просто купить эти услуги, то есть он не сможет их потреблять, даже если бы хотел, потому что у него просто нет таких денег, он столько не зарабатывает во внешнем мире. Так что в рыночных условиях будет то же, что происходит с какими-то товарами, которые мы не можем себе позволить. Мы просто без них обходимся, и все. То есть человеку просто придется отказаться от этих услуг. Поскольку рыночная услуга подразумевает выбор возможности согласиться или отказаться. И вообще говоря, еще подразумевает выбор, кто будет услугу предоставлять. То есть нужен рынок некий. Так что семья отдельно, рынок отдельно. Возможно, именно это свойство семьи, способность отделять сырое от приготовленного, можно было бы взять за основу, чтобы, наконец, включить хоть какое-то определение семьи в наше законодательство. Следующая причина, почему труд домохозяйки не стоит ничего. Это потому, что, скорее всего, домохозяйка сама не смогла бы не продать собственный труд на рынке и не наняла бы человека, который обладал бы ее собственной квалификацией. Опять же, как в случае с няней, который я уже приводил. Молодая мама, нанимающая няню, ищет в ней какие-то признаки квалификации и опыта. То есть няня должна какой-то иметь бэкграунд, показать, что она умеет вообще, что-то знает о той области, куда она нанимается. В контраст к этому, сама мама ничего в этом, в общем, не знает. Неделю назад дядя Акушер учил ее впервые в жизни кормить титькой ребенка. При этом она выступает нанимателем в данном случае. Если бы она сама себя сейчас предлагала на рынке, Свои услуги по уходу за ребенком. Ее бы не нанял никто. Даже она сама. Сама себя она бы не наняла. По причине отсутствия квалификации и опыта. Соответственно, ее так называемые услуги по уходу за ребенком на самом деле не подпадают под определение слова «услуги», опять же, в рамках рынка. В рамках рынка ее нужно было выбрать из множества других конкуренток, которые предоставляли похожие услуги. Ее бы выбрали за наилучшее соотношение цена-качество. Но у мужа, например, нет возможности выбрать другую женщину с лучшим соотношением цена-качество. Соответственно, об услуге вообще не идет речь. Ну и, например, такое рассуждение. Предположим, живет в себе молодая одинокая женщина. Встала она утром и почистила зубы. Вопрос. Кто и сколько должен ей заплатить за этот труд, который она проделала? Более-менее понятно, что никто и нисколько. Хорошо. Представим, что живет женщина с ребенком. Она встала утром, почистила зубы себе, потом помогла ребенку, почистила зубы ему. Вопрос. Кто и сколько денег ей должен за это? Ответ опять довольно очевиден. Никто и нисколько. Теперь берем третий вариант. Молодая женщина с ребенком и у нее есть муж. Она встала утром, почистила зубы себе, помогла ребенку, почистила зубы ему. Снова вопрос. Кто ей должен денег за это и сколько? И правильный ответ все тот же. Никто и нисколько. Так работает семья». Были, конечно, и более монетаристские рассуждения. К большому сожалению, не могу найти ролик, у меня есть подозрение, что его, возможно, удалили по страйку. Кто-то из толпов сообщества МакТау сделал реальный подсчет с цифрами, оттолкнулся от какой-то нелепой калькуляции, которую опубликовали по Англии. Там получалось, что зарплата домохозяйки по совокупности выполняемых ей обязанностей превышает две с половиной инженерных. Вот, на автор подошел более взвешенно, он просто взял весь тот же список обязанностей, но ввел реалистичные коэффициенты на квалификацию и потраченное время. То есть, например, там, должности типа facility менеджер» заменил на «фасилити supervisor, дипломированного повара на «ассистента повара» и так далее. И со всеми этими реалистичными оценками получилась вполне приличная сумма, но все же сильно недостающая до инженерной. А потом он сделал вещь, которую не делал никто в подсчетах всех этих космических зарплат домохозяек. Он посчитал, сколько домохозяйка тратит на себя. То есть сколько ее муж должен потратить на то, чтобы она могла все это делать. С учетом страховки, одежды, отпуска, транспорта и так далее. Получилась вторая сумма. И, как можно было догадаться, эта сумма превысила то, что домохозяйка нарабатывает по списку квалификаций и тарифов. То есть домохозяйка является минусом, а не плюсом с точки зрения финансов. И это, в общем-то, довольно самоочевидно. Но все это я говорю не к тому, чтобы обесценить труд домохозяйки, хозяйки дома, совсем наоборот. Я это говорю, чтобы подчеркнуть, какая огромная, фундаментальная разница лежит между внешней работой во внешнем мире за деньги и внутренней работой, которую человек делает для собственного окружения. Опять же, границы сырого и приготовленного. И понимание этой границы, где проходит зона денег, а где проходит зона любви и заботы, это фундаментальнейшая вещь в любом союзе. Если женщина этой фундаментальнейшей вещи не понимает, это чревато проблемами. Поэтому я настоятельно рекомендую под любым предлогом на этапе знакомства и узнавания женщины как-нибудь подвести разговор к этому топику «Сколько стоит труд домохозяйки?» Посредством какого-нибудь ролика, посредством какой-нибудь статьи или фильма, где эта тема всплывает. И когда она всплывет, эта тема, нужно обратить внимание девушке или женщине на этот вопрос и спросить, что она по этому поводу думает немножко позондировать тему. Единственной возможной корректной реакцией понимающей женщины на эту тему будет возмущение, что этой работе нельзя поставить ценник. Попытка поставить этой работе ценник автоматически нивелирует всю работу и превращает ее просто во внешний наемный труд, который можно отдать любому человеку. Если женщина этой главной вещи не понимает, это очень серьезный красный флаг. Скорее всего, однажды эта тема всплывет по жизни, и женщина так или иначе попытается выкатить вам счет из вполне конкретных цифр. Ну или, возможно, это будут не цифры, а, например, доли в вашем совместном имуществе. Но сути это не меняет. Так что вопрос «Сколько стоит труд домохозяйки?» – отличный маркер. Этим можно и нужно пользоваться. Злиться на этих женщин не нужно. Это не имеет никакого смысла. Это не их минус, это их беда. Человек вырос до взрослого возраста, никто ему никогда этого не рассказал, не объяснил и не передал. Такую вещь можно только получить как традицию, из чьих-то рук. А традиция прервана и утеряна, по большей части. Так что это повод пожалеть, а не разозлиться. Ну и повод держаться подальше, в смысле долгосрочных планов. В качестве врезки. На самом деле существует и список невидимого, незаметного мужского труда по дому. И удивительно то, что... Считается, что женский труд не заметен, но мужской труд по дому еще более не заметен. То есть про него даже не думают как про труд. В свое время Уоррен Фарел напрягся и сделал каталог, ну для американского случая, да, для того места, где он живет, и привел его в своей книжке. Я обязательно сделаю отдельный каст с обзором того, что он исследовал про непосчитанный мужской труд по дому. Но здесь об этом не буду. Отдельно скажу: не дай бог, конечно, вам столкнуться с таким. Но если ваша девушка, женщина, жена однажды заикнется про сексуальные услуги, которые она оказывала или оказывает, и о том, какое они имеют материально-денежное выражение, чем их нужно компенсировать и так далее, реагировать на это, в общем-то, стоит так, как если бы человек вам сказал, что он вчера убил, расчленил и съел свою маму. Не знаю, как вы, я бы больше не рискнул с таким человеком заниматься сексом, но решение, конечно, принимать вам. А если человек пошутил на эту тему, шутка это, в общем, наполовину всерьез. Если человек по-трезвому шутит, то вполне возможно, что под действием алкоголя он скажет всерьез. Так вот, относиться к этому стоит, как если бы человек пошутил на тему того, что он хочет убить и съесть свою маму. Секс, как и все остальное, тоже бывает сырым и приготовленным. И у каждого из них есть свои плюсы, минусы и особенности. И если вдруг пошел разговор об услугах, еще вопрос, кто кому эти услуги оказывает. Тут все сразу становится очень сложно. Ну, в общем, такая ситуация – огромный красный флаг. Знак опасности. Такие вещи не происходят случайно. Так же, как невозможно кого-то случайно обложить трехэтажным матом. Это не случайность. Вот такая вот практическая польза от мифологик Клода Леви Стросса. Всем пока и удачи. Hehe <laughs>